Добро пожаловать в сообщество талантливых и успешных людей. Мы рады видеть вас на канале Handmade Family. Уверены, что он будет полезен и интересен для каждого, кто хочет получить секреты развития и создания себя как личности. Здесь вы найдете информацию по планированию личного бюджета, управлению личными деньгами, откройте свои таланты в различных сферах жизни, научитесь ставить цели и добиваться их, получая от этого максимальную пользу и удовольствие. Сегодня многие обещают обучить быть счастливыми, успешными и богатыми, буквально за считанные дни или месяцы, сами не понимая того, что за короткий период больших результатов добиться невозможно. Себя искать бессмысленно, себя можно только создать, и это определенные усилия и время. У нас вы узнаете о приоритетах, на которые необходимо сосредоточить свои усилия в первую очередь, о том, как ваше хобби может превратиться в прибыльное дело, о техниках оздоровления организма и живой кухни, секреты быстрых и полезных блюд, о методиках раннего развития детей, о финансовой грамотности и безопасности, о том, как экономить на своих расходах и получать скидки, секреты здоровой, счастливой жизни успешных и богатых людей. Научитесь делать подарки своими руками, ставить цели и добиваться их, планировать свои финансы и грамотно распоряжаться деньгами, создавать свой капитал и достичь финансовой свободы. И другие необходимые знания по личному росту, здоровому образу жизни, саморазвитию и всему, что поможет вам достигнуть счастья, гармонии и успеха в жизни. Понятным и простым языком мы будем рассказывать обо всем, что поможет вам стать лучше. Из наших видео и мастер-классов вы получите четкие рекомендации что, как, и в какой последовательности делать, чтобы получить нужный результат. Посещая этот канал регулярно, вы найдете видео про успех, эмоциональный интеллект и сверхвозможности. Мы будем делиться с вами своими путешествиями и рассказывать про свой образ жизни. Но без вашей помощи нам сложно будет определить тему материала, который вам интересен и полезен. Поэтому просим вас активно участвовать в жизни канала, оставлять отзывы, голосовать, Ставить нравится или не нравится видео, а мы в свою очередь будем готовить качественный, полезный и интересный материал для вас. На пути к новым вершинам желаем вам здоровья, успех, настроения, больших результатов и высоких достижений.